Здравствуйте, друзья! Перед вами договор, либо соглашение, либо 16 пунктов, кому как удобно, которые я обязательно зачитываю своим партнерам перед началом нашей деятельности. Это важно. Эти 16 пунктов, они взяты из более чем 20 попыток построить успешный и удачный бизнес со своими партнерами будущими, прошлыми и, надеюсь, еще настоящими. Итак, эти пункты перед вами. Первый пункт это заключаем все договоренности на берегу перед началом сотрудничества. То есть я беру эти 16 пунктов и прочитываю вместе за столом, за обедом по интернету, по скайпу своему будущему партнеру. Следующий пункт это самая главная и самая наверное, неприятная тема, как мы будем делить активы, компанию, если мы решим разойтись. Об этом надо договориться на берегу и обязательно. Активы делим только после выплаты всех долгов, обязательств по зарплате, налогов и прочее. Что это значит? Сначала мы должны выплатить всем сотрудникам зарплаты, закрыть налоги, закрыть аренды, закрыть все долги компании и только после этого начинать делить активы. Только так и никак иначе. Это прописывается у нас в договоре. Выяснить размер оборотных средств, размер резервного фонда, стоимость входа, где эти средства лежат и кому они доступны. Это что значит? В процессе жизнедеятельности нашей компании, будущей компании, либо настоящей компании появляются средства, которые у нас могут быть где-то использованы. И все инвесторы, все владельцы компании должны знать, где они аккумулируются, кому они подчиняются и кто отвечает за эти средства. Чистота вывода вознаграждения учредителя один раз в месяц 10 числа после выплаты всех зарплат, расходов и налогов. Этот пункт нам говорит о том, что мы должны на берегу договориться. Когда мы будем выводить средства, в какую последовательность, в числа, в каком размере, в каком объеме. Это тоже должно быть прописано. Алгоритм или бизнес-процесс принятия оперативных решений в компании, необходимо прописать в договоре правила принятия этих решений. В процессе жизнедеятельности у компании появляются решения и задачи. Соответственно, мы должны прописать бизнес-процессы о том, как мы, в какой последовательности будем это все решать, как мы будем делать и решать те или иные задачи. И чем больше бизнес-процессов прописано у нас в компании, тем надежнее и эффективнее она работает. Фиксированный финансовый лимит на принятие самостоятельных решений. Что значит фиксированный финансовый лимит? Допустим, мы с вами договорились, что пять рублей – это фиксированный финансовый лимит, и я или вы можете принимать решение без согласования с учредителями. Как это происходит? Допустим, необходимо купить воду в офис, и я своим решением это подтверждаю, потому что сумма меньше пяти тысяч рублей, а вот и покупка принтера или большой МФУ, которая стоит более там шестидесяти тысяч рублей, это согласованное решение и я как учредитель, как инвестор не а, хорошо бы, если согласовал с вами. И большие покупки, либо большие растраты, либо нам каких-то людей на аутсорс, либо на постоянку, необходимо согласовывать с другими участниками нашей компании. Прописать роль партнеров компании, его функции и что будет, если. Очень часто мы с партнерами на берегу не договариваемся кто за что отвечает и просто приходим и как партнеры начинаем работать, но потом один работает много, хорошо и продуктивно, а у второго постоянно дела, другие бизнесы, семейные проблемы, и я настаиваю, не предлагаю, а настаиваю на том, чтобы прописать роль партнера и какие функции он будет выполнять. И это все должно быть записано по пунктам. Определить форму отчета партнера перед другим партнером. Это вытекающее правило из предыдущего правила. То есть, если у нас партнер чем-то занимается, он должен писать отчет другому партнеру, либо инвестору. Что это значит? Каждую неделю отчеты поступают в СРМ-систему, либо просто можно в Google Doc написать отчет по каждому дню, что было сделано и что делалось. Важно в этом случае, что было сделано. И чем подробнее будет отчет, тем интереснее. И подробней будет востребован отчет у другого партнера. Согласитесь, хорошо, когда каждый партнер отчитывается другому партнеру, потому что сейчас наш бизнес находится в стадии какого-то небольшого, маленького ребенка, и его считает из стороны в сторону любые неприятности. Фиксируем, когда партнер почти полностью может отойти от дел или передать дела наемному человеку, который будет его заменять на посту нашей компании. Если я или мой партнер решим куда-то уехать надолго в отпуск, там, на моря, на полгода, год, то мы обязаны передать другому партнеру, либо коллеге, либо пригласить кого-либо свои дела под управление это должно быть согласовано с другим партнером и как это будет согласовано должно быть прописано в нашем договоре на берегу нашей компании прописываем вариант продажи своей доли одному из партнеров и фиксируем приоритетное право на покупку этой доли другим партнерам если я или вы решите продать свою долю в нашей компании то партнер имеет право первоочередного выкупа и мы можем прописать в нашем договоре что продавать эту долю необходимо только согласовав с партнером какие-то пункты. Все эти пункты должны быть прописаны до подписания настоящего договора. Прописываем форс-мажоры. Мы должны прописать форс-мажоры. Что мы будем делать в случае, если партнер забухал, если он умер, если он потерял трудоспособность или в конце концов не выходит на связь более чем неделю, не предупредив никого. Все эти пункты должны быть прописаны и должно быть четкое понимание, что делать в случае того или иного форс-мажора. Все строится на взаимном уважении и доверии друг другу. Партнеры имеют равные права, даже если не имеют равные доли. Мы не должны унижать, принижать, восхвалять других партнеров, все должны быть наравне и команда должна чувствовать своих учредителей как одно большое единое целое. Нет лидеров среди партнеров, партнеры поэтому и партнеры, потому что у них есть равные права, даже при неравных долях. Все вопросы, которые возникают в процессе работы озвучим сразу в письменном виде. Этот самый такой простой, но самый очевидный пункт очень многие пропускают и вместо того, чтобы спросить сразу и прийти к пониманию того или иного вопроса, мы начинаем спорить, додумывать, молчать тихарится, и это крайне негативно влияет на всю компанию. Поэтому надо подписать, прописать и донести простую мысль, что все возникающие вопросы, недопонимания мы должны говорить прямо на собраниях. Для этого существует собрание партнеров, на котором все это озвучивается, и желательно, когда это все в письменном виде. Любой проект на начальной стадии похож на маленького несмышленного ребенка, и если его неправильно научить, неправильно подтолкнуть, неправильно обучить, он, скорее всего, завалится на бок и вряд ли куда-то пойдет. И в данном случае родители этого ребенка, то есть мы с вами, как учредители этого проекта, должны заботиться о нем все вместе и растить его. Это похоже на грядку. Если мы будем ее вспалывать, ухаживать за ней, поливать, то мы соберем хороший урожай. И я призываю вас, перед вами 15 пунктов. Прочтите их внимательно, продумайте для себя, напишите ответы на эти пункты и пожелания, и только после этого давайте договариваться на берегу перед тем, как заключать любые договора.